Короче, открой кейса, Смотри, я сейчас... А, я буду открывать? Ты будешь говорить, продаем или оставляем. Хорошо. <свист> мать. Кейс стоил 40 рублей. Он, он... Не, он сам скин дешевый, но он очень красивый. Оставляем? Ну, пусть будет, ладно. Пока что оставим, как? да? Пока-да, пока-да. Говно. Продаем? Да сейчас немного это подверчу кое-что это vpn да я в курсе так еще раз продаем оставляем выкинь выкинь нахрен некрасивый фу серый противный есть еще вот так бикстар бикстар тоже хороший кейс ну бикстер и звание неплохое говно не-не-не, говно, говно, да. Он какой-то смрадный, смрадный, мрачный. Как и Дигл. Банан. Ой, бля Продаем? да. Давай, Джек Воробей, Человек-Бук или Гамура? Mm, или Китай-Америка? Пошел его нахуй, Джек Воробей. Джек Воробей, Компас-Наклад, я знаю, какое вы... место уж вуш-бага. Говно. Sorry. Понял, продаем. Гамора. Тоже говно выглядит. Бля, буду. Не ж говорю. Продаем, понял. Ну, значит, Бликстар. Пока, да. Продать. Еще раз? Да. Нам бы с тобой дойти до Грутто... Ой, весь... Ой, это когда? Фу, блядь. Еще раз? Да. Понял. ой, -ой, -ой фу. Фу, блядь. Я понял, продаю. Убери это, убери, фу, блядь. Страшно, страшно, вырубай. Мы можем пойти в апгрейды. Закинуть темочку, поставить рублей 120. Как Тут? сильно? А? Тут есть взгляд в прошлое. Да я вижу, что здесь есть взгляд в прошлое. Ту, блядь. Понял. Бизб... Да. Вот это уже дальше по нарастающей пошло. Да, да, да, да. -да. Можно вот так вот сделать. Злобные даймы есть, МК. Эм Предлагаешь? Ну-ка, дароу, дароу, дароу. Подожди, Денис, выйди. Пока что выйди, пожалуйста. Выйди. Давай. Апгрейдим на злобные даймы. Давай. Давай даже проценты подкрутим. По процент подкрутим. Да. Прокачать. Сразу просрим все. Не просрали? Ладно, выведем. Вводим или продаем? Дальше крутим. Дай-ка я ее на нее посмотрю. И можем прям конкретно посмотреть. Ее смотреть нельзя. Я понял, но на говно все равно. Продавай <laughs> Да. Понял. Смотри, есть тактика. Галактика. Да. Бигстар. А потом бомж. Опа, сержант. Говно Флаг. Я хотел тебя типа, познакомить с этим кейсом. Груд. Он меня очень часто окупал. Раз подведет, я тебе отвечаю. Обус. Подвел. А если я выпал в минус, значит Биг купит Ты давай не, сглажу, не сглазь тут Биг купит, Биг купит Ммм, блять Купил 63 рубля, угу Ой-ой-ой, почти редко Говно Но в апдейт можно, ладно Нихуя ты корзый Ёб. Ну тут-то, конечно Да, я чё-то по-моему Не-не-не, такое, это вообще лютая тема Там Калашек. однозначно нет Калашик? давай Давай, пробуем Ахуй тебе. Да, слил. Ну, в общем, как-то так. Заебись.